Польша отметили принятие Конституции Речи Посполитой. Этот день был праздничным в Польше с 5 мая 1791 года. Потом он не раз отменялся – во время разделов Речи Посполитой в дни господства на территории Польши Третьего Рейха, а потом в годы влияния коммунистов. Но с апреля 1990 года поляки вернули себе этот государственный праздник – День Конституции 3 мая. Польша по праву гордится конститу... Конституция 3 мая, это была первая в Европе писаная Конституция и вторая в мире, после знаменитой американской. В торжествах по случаю 230-летию польской Конституции участие приняли президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.